Всем привет, это Тим Ризу Ты долго будешь долбить? Всем привет, это Тим Ризу И сегодня мы будем учиться в волспин ола Что значит one leg Не придумали значения для последней буквы Поэтому ваш вариант в комментариях В конце видео мы соединим этот элемент с двумя другими трюками из предыдущих туториалов, которые вы, кстати, можете посмотреть в плейлисте Flow Academy. Для того, чтобы научиться этот элемент, вам нужен барапет, вы сами, и умение делать волспин. Умеешь волспин, владеешь ситуацией. Трюк очень простой, и для него будет всего два подводящих. Первое это волспин с одной рукой, я его делаю влево, поэтому на препятствие я буду ставить только правую руку. Делаем все это на углу, чтобы было не так страшно упасть. Или попкой задеть препятствие. Второе подводящее – перемах. Ставим ногу на стену, руки как на обычный волспин, и делаем мах на 180 и садимся на попу. А теперь все соединяем. Обратите внимание, что на самом элементе нога ставится под углом. Не забываем делать активный мах, упираться в руки и поднимать таз наверх. А теперь связочка. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывайте видео с хэштегом RizuTutorial и мы будем выкладывать вас в сторис и радоваться за ваш креатив, позитив и флоу.